Здравствуйте уважаемые подписчики, гости канала, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube канале. Это видео посвящено очень актуальной теме, источникам бесплатного трафика, привлечения клиентов в проекты. Я продолжу рассказывать о принципиально новой схеме массовых рассылок в скайпе. В этом ролике я расскажу, как устанавливается, настраивается и работает программа Turbo Skype. Этот рассылщик принципиально отличается от всех других программ рассылки по Skype. Программа работает в полностью автоматическом режиме. Программа рассылает сотен ваших скайп аккаунтов и для рассылки не требуется запускать сам скайп это принципиально отличается от работы других рассылщиков по скайпу в этом ролике я не буду детально очень подробно рассказывать о всех нюансах установки потому что опытные пользователи и так все поймут и не буду выкидывать в паблик весь свой практический опыт, который я приобрел, работая с этой программой. Я пользуюсь ею уже достаточно долго и есть такие практические рекомендации, которые выявлены именно опытным путем работы с этой программой. Все это расскажу в подробной пошаговой видеоинструкции для тех, кто приобретает программу TurboSkype. Но посмотрев этот ролик до конца, вы поймете, как программа устанавливается, как она настраивается, как она работает и можете принять для себя решение, вообще нужна вам эта программа или нет, стоит ли ее покупать или нет. Причем в конце видео я расскажу, как можно будет получить абсолютно бесплатно более продвинутую версию этой программы, которая называется Skype Monster. Я расскажу, что для этого необходимо сделать, чтобы начать бесплатно пользоваться программой Skype Monster. Смотрите ролик до конца. Итак, друзья, первый шаг это установка программы TurboSkype на ваш компьютер. Программа прекрасно работает под операционной системой Windows, начиная с семерки и выше. У меня эта программа установлена на нескольких компьютерах и работает под семеркой, Ultimate под полной версией семеркой и под десяткой. Под восьмерки я ее нигде не запускал, потому что ни на одном компьютере Windows 8 у меня не установлен. Как такового процессу установки его и нет. Все, что вам требуется сделать, это разархивировать архив программы, который вы получаете после ее покупки или после получения бесплатной версии от моего тезки Игоря. Раскрывайте архивчик на диск вашего компьютера. В папке с архивом программы будут еще два дистрибутива для установки Явы. В зависимости от версии вашей операционной системы вы выбираете нужный вам дистрибутив и устанавливаете Яву или Java, да меня знатоки английского, на свой компьютер. После установки Явы я рекомендую перезагрузить компьютер для того, чтобы все изменения, которые были внесены в настройки вашей операционной системы, нормально заработали. Что произойдет? Значок программы Turbo Skype изменится на значок явок. Если на вашем компьютере установлен и работал Skype, то на этом процесс установки программы можно считать завершенным. Для удобства, конечно, можно сделать ярлычок для этой программы и вынести его на рабочий стол. Это как вы привыкли. Если же на вашем компьютере Skype не установлен, необходимо зайти на официальный сайт Skype и установить на свой компьютер Skype. Запускать его абсолютно не надо. Требуется только, чтобы Skype доустановил на ваш компьютер, прописал настройки вашей операционной системы необходимые системные программы для работы Skype. Итак, программа установлена. Я для удобства вынес ее ярлычочек на рабочий стол. Шаг номер два это активация программы. При первом запуске появится окошечко активации. В этом окне программа выдаст ваш ID, серийный номер, он индивидуальный для каждого компьютера. Вам необходимо скопировать этот ID шник и передать его моему теске Игорю. В предыдущем ролике я обещал показать, как выглядит скайп Игоря, но у меня он переименованный, у вас он будет называться Гарик, такой код симпатичный, из России, логин скайпа, вот так вот. Если в поисковой выдаче скайпа вы увидите какие-то похожие логины скайпа, пожалуйста убедитесь, что вы общаетесь именно с тем человеком. Ну что может произойти, я об этом уже рассказывал, смотрите на канале. Итак, передали ID своей программы Игорю, он вам выдает серийник, который привязывается только к вашему компьютеру. Вы копируете серийник в окошечко программы, нажимаете на, на кнопочку «Ок» и если все сделано верно, появляется сообщение «Программа активирована успешно». Для любителей выполнять все операции через правую кнопку мыши, я хочу сказать, что при работе с окнами Turbo Skype такого не получится сделать, то есть требуется использовать стандартные клавиатурные комбинации. В этом видео я на такие мелочи, как уже говорил, останавливаться не буду, а... Подробной пошаговой инструкции для тех, кто покупает программу, я покажу все эти этапы, и как Ява устанавливается, и как активируется программа, и все эти клавиатурные комбинации, для того, чтобы не было лишних вопросов. Итак, программа активирована, можем переходить к этапу номер 3, этап настройки. Я сейчас запущу на сервере TurboSkype. Настройки TurboSkype очень простые, но у Skype Monster незначительно они усложнились. Здесь же все очень просто, как я говорил в первом видео. Нажимаем на кнопку настройки, выбираем единственные настройки общие. Первое, что вы можете настроить, это количество отправляемых сообщений с одного аккаунта. Я не рекомендую делать больше 30 отправлений со скайп аккаунта. Значит, почему это? Я думаю, всем, кто работает со скайпом, кто, например, даже смотрел мои тренинги, которые я записывал по скайпу, сейчас они все лежат на моем сайте Игорь36, лежат они в свободном доступе. Первый тренинг «Автоматизация Skype» и второй тренинг «Автоматизация Skype» версии 2.0. То есть, если вы в теме, то эти цифры вам будут ну, абсолютно понятны. То есть не стоит уж чересчур хамить скайпу, нарушать его принципы работы. Плюс у меня программа отправляет с 300 скайп-аккаунтов, и если с каждого отправляется по 10 сообщений, то это получается за один сеанс 3000. Это тоже та цифра, которая выбрана не случайно. Опять же, если вы в теме скайпа, вы понимаете, о чем я говорю. Если не в теме, смотрите тренинги, там все очень подробно. Ну а пошаговые инструкции для владельцев Turbo Skype я об этом еще раз повторюсь достаточно подробно. Почему именно такие цифры? Далее вы устанавливаете паузы между отправлениями. Причем пауза устанавливается рандомно. То есть минимальная задержка 3, максимальная задержка 7. Эти значения выбраны по умолчанию, то есть вы их увидите. Вообще-то, когда я работаю, я эти значения значительно увеличиваю. Опять же, для того, чтобы ну, все-таки беречь свои аккаунты, с которых я рассылаю. И для того, чтобы эти аккаунты меньше банились и наоборот развивались. Потому что, как я говорил в первом видео, я рассылаю по живым базам. И идет подтверждение добавления в друзья. То есть я еще одновременно с рассылкой выращиваю и скайпы. Но во всяком случае на данный момент банов массовых банов аккаунтов у меня нет. Конечно эти цифры очень зависят от скорости вашего интернета. Опять же сделаю пересылку на свои тренинги. Как проверить свою скорость, на что это влияет, тоже все очень подробно рассказано в тренингах. Потому что вообще-то можно слать и с минимальными задержками, то есть мы проводили тесты, задержки были по секунде и даже слали в несколько потоков. Но вот если вы хотите выходить вот на такие промышленные масштабы, то опять же требуется производить стандартные методы для защиты. Я рассылаю с задержками 5, минимально 5, максимально ставлю иногда 25, 30 и даже более. Когда программу тестировал, у меня максимальная задержка была 60 секунд. Программа установлена на сервере, работает 24 часа, меня абсолютно все это устраивало. Все последующие настройки закреплены за соответствующими кнопками, они очень интуитивно понятны. То есть первое, что вы настраиваете, это ваши аккаунты, с которых происходит рассылка. То есть нажимая на кнопку «Мои аккаунты», открывается Текстовое окошко, с которым вы опять же работаете с известными клавиатурными комбинациями, копируете, вставляете, редактируете. Основная ошибка, которая возникает при работе с программой Turbo Skype, это вот именно неправильно записанные аккаунты. Это именно эта проблема была у меня в самом начале. Формат записи. Логин. Логин вашего Skype, ставится вертикальная палочка, и дальше вы записываете пароль от вашего скайпа. Каждый аккаунт записывается в отдельной строчке, то есть у вас появляется такой столбец из логинов и паролей, разделенный вертикальными, вертикальной палочкой. Значит, никаких лишних символов при записи логинов и паролей не должно быть, иначе просто-напросто программа не сможет авторизироваться в этом скайп-аккаунте. После того, как вы прописали скайп-аккаунты в окошечке, нажимайте обязательно на кнопочку «Сохранить и выйти», и внесенные ваши изменения в окошке аккаунтов будут сохранены в программе. Где покупать аккаунты я уже показывал несколько раз. Но еще раз покажу страничку Максима. Максим Норкин. Ссылка на его страницу будет в описании видео. Максим продает скайп аккаунты по 3 рубля. Если будете покупать больше, то он вам однозначно сделает скидочку. Можете сослаться еще на меня. Возможно, тоже какую-то скидочку вам сделает. Максим, конечно, продает аккаунты несколько в другом формате. Логины и пароли разделены двоеточием. И еще прописано, какое количество контактов в этом скайпе. Но обработать этот файл можно легко и просто. Опять же, на канале, в ролике, где я рассказывал о том, как я борюсь с интернет-телефонией, я приводил пример обработки конвертации подобных рода текстовых файлов делаю я это в Excel кто знаком с Excel вы легко переформатируете любой файл в нужный вам формат удалите все не нужно но опять же в подробной инструкции я еще раз покажу как я все это делаю итак логины и пароли занесены в программу следующий пункт в настройках это тексты приглашений вот это очень важный момент здесь вы прописываете несколько вариантов приглашений в друзья Приглашение должно быть не больше 100 символов. Каждый вариант записывается в отдельную строчку. Опять же, если вы знакомы м, хотя бы с каким-то одним из моих э, тренингов по скайпу, я говорил, что есть две принципиально разных методики. То есть, Если вы рассылаете по горячей базе, по людям, проблемы и чаяния, которых вы очень хорошо знаете, и вы уверены, что эти скайп-контакты живые, то есть это отчеканная живая горячая база, вы можете сразу же начинать именно с коммерческого предложения. Но это работает только в том случае, если вы точно знаете проблему людей, которым вы коммерческое предложение сразу же посылаете. Но ограничение в 100 символов опять же накладывает ограничения на варианты ваших коммерческих предложений но чаще всего мы рассылаем по базам где мы в принципе догадываемся что хотят люди и конечно сразу же начинать с коммерческого предложения это прямая дорога в банк то есть лучше здесь что-то придумывать объяснять почему вы добавляетесь в контакты но опять же на эту тему я долго и много разговаривал, рассказывал в своих тренингах по скайпу. Можно писать стандартное приглашение скайпа, можно написать одно, то, что высылает скайп по стандарту. Для тех, кто любит экспериментировать, проверять, вести какую-то аналитику, можно даже после рассылки, то есть пройтись по скайп аккаунтам и посмотреть, какое предложение или добавление в друзья работала лучше, то есть где лучше конверсия, то есть на что лучше люди отзываются, ну и оставить именно такие приглашения на добавление в друзья. Опять же, после всех изменений нажимаете сохранить и выйти. Третье это текст вашего коммерческого предложения, оно высылается за приглашением в друзья. К сожалению, в этой программе Текст коммерческого сообщения пишется только одно, то есть вы его записываете там в несколько строчек. Да? Нельзя использовать никакую псевдографику, она не передается программой, не поддерживается во всяком случае в этой версии рандомизация предложения. Как вы написали, именно в таком вот виде будет рассылаться по вашим потенциальным клиентам. Ну и опять же, сохраните и выйти, не, нажим, не забывайте нажимать. Значит, последнее, что настраивается, это пользователи. То есть Сюда загружается список отчеканных целевых скайп-контактов, по которым будет проходить рассылка. Опять же, здесь не должно ничего быть лишнего. Аккаунты должны быть чистенькие. Каждый аккаунт записан в отдельной строчке. Сохраните и выйти. Значит, последний пункт в программе, это возможность парсить контакты скайпов из социальной сети ВКонтакте. Я, если честно сказать, этим пунктом в программе не пользуюсь, потому что ну, для парсинга у меня есть SMM-комбайн, который все-таки работает на порядок лучше, то есть парсинг в комбайне ну, это мега инструмент, поэтому какими-то сторонними парсерами я уже давно не пользуюсь. И сейчас я у Миши Стоило купил базу, уже отчеканную, собранную, Главное отчеканное, то есть здесь именно живые скайп-контакты, а не заблокированные. Это свежая база 2016 года. Вот поэтому парсером я не пользуюсь и рассказывать о нем, к сожалению, не буду. Парсер достаточно простой. То есть вы размещаете ссылку на группу, нажимаете «Получить людей» и он там начинает собирать. Значит, после того, как вы внесли изменения в настройки программы, опять же, не забудьте нажать «Сохранить». Для того, чтобы изменились вот временные задержки, количество отправлений и так далее. Нажимаем «Сохранить». Все настройки сделаны. Можно переходить к запуску программы. К шагу номер 4. Я сейчас загружу новые Контакты, потому что по этим контактам уже рассылка была сделана. Загружу новые контакты и покажу, как программа работает. Так, программа установлена, активирована, настроена. Осталось только ее запустить. Запуск ну, элементарный. Нажимаем на кнопочку в правом окошечке «Начать работу». Программа начинает рассылать. Значит, какой алгоритм работы программы? Вначале отправляет запрос «Друзья» человеку из списка контактов, затем отправляет ваше коммерческое предложение. Все, что делает программа, отображено подробно в логе. Добавление друзья, отправка сообщения. Добавление друзья, отправка сообщения. Значит, если в каком-то из аккаунтов программа не может так, авторизоваться, то вы тоже видите об этом сообщении. Вот видите, ошибка авторизации. То есть это еще не значит, что этот аккаунт заблокированный, его можно проверить. Типичная проблема это появление ненужных символов в записи логина и пароля. Но если аккаунт заблокирован, то лучше его конечно из списка аккаунтов удалить. После того как программа закончит свою работу, вы увидите сообщение программа завершила свою работу. Можно пробежаться по логу, найти аккаунты в которых Программа не авторизовалась и просто напросто удалить их из списка ваших аккаунтов. Но еще раз повторюсь, если делать нормальные временные задержки, если слать по живым базам, то во всяком случае на данный момент аккаунты залетают в бан очень и очень редко. То есть я, если честно сказать, сам удивлен. Что еще вам необходимо знать о работе программы Turbo Skype? Если в списке ваших потенциальных клиентов, то есть списки контактов, по, которых, по которым вы рассылаете, попадаются повторяющиеся аккаунты, то программа в любом случае разошлет приглашение и отправит сообщение только один раз. То есть не будет никакой вот этой навязчивости, то есть что вам в ваш Skype аккаунт добавляются разные вроде бы люди, да, с одним и тем же коммерческим предложением. То есть такого не будет. То есть это все отслеживается, на уровне работы программы. То есть вы всегда можете поставить на паузу работу программы, затем нажать снова продолжить и программа продолжить работу с, с, с того места, где она остановилась, со списка рассылки. Можно даже закрыть программу, полностью закрыть. Например, вы куда-то ушли и компьютер нужно отключить. При повторном запуске вот этим людям уже не будет не отправляться Ни добавления в друзья, ни сообщения То есть программа просто поймет Что эта часть списка рассылки обработана Просто вы увидите, что будут такие сообщения Что авторизовалась в одном аккаунте Вышла из него, авторизовалась в другом, вышла То есть она уже понимает, что по этим аккаунтам Рассылка была сделана То есть дойдет до того места, где она остановилась И продолжит свою работу то есть черный список ведется, и это, конечно, очень хорошо, никакой назойливости нет. Как я уже говорил в первом ролике, программа работает очень стабильно. То есть Сейчас можно спокойненько просто отключаться от этого сервака, просылка идет и заниматься какими-то своими делами. Вот в этом отношении программа мне очень нравится. То есть время, которое я трачу для того, чтобы зарядить рассылку, но ну, это несколько минут. Вот рассылка идет у меня порядка 7-8 часов. То есть я запускаю с утра, прихожу вечером. Рассылка либо уже закончена, либо сейчас закончится. Я заряжаю следующую рассылку. Очень удобно, понятно, просто и, как я уже вам показывал, по... В результате рассылки я получаю ну, неплохую монетизацию. Как я уже говорил, я рекламирую свой тренинг сейчас, старую его версию, и заказы прям нормально поползли. Потому что когда вы в сутки отправляете 10-20 тысяч сообщений, уже можно надеяться на то, что качество переходит в количество. Итак... О программе TurboSkype у меня в принципе все. Еще раз повторюсь, для тех, кто покупает эту программу, вы получаете подробную видеоинструкцию, просто детальнейшую видеоинструкцию, в которой я все, что здесь опустил, естественно освещу и все-таки расскажу о своем практическом опыте. То есть как же сделать так, чтобы... Со стопроцентной вероятностью ваши потенциальные клиенты получили ваше коммерческое предложение. Вот Что для этого нужно сделать? Здесь э, те, кто опять же в теме скайпа, сами поймете, что нужно сделать. Вот, я тестировал много раз, рассылал себе по своим скайпам, проверял, как все это работает. Ну и вот у меня уже образовался такой вот практический кейс, которым я естественно поделюсь. Ну и как я обещал в начале ролика, если вы хотите получить бесплатную версию программы Skype Monster, это обновленная версия Turbo Skype, которая еще поддерживает диалог, то есть с вашими клиентами вы можете отвечать. Вот что вам необходимо сделать? Вам необходимо обязательно поделиться этим роликом на в своих соцсетях, то есть у вас... ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере должен быть пост с этим роликом. Естественно, вы должны нажать на кнопочку «Нравится» под этим роликом. Это обязательное условие. И оставить какой-то комментарий. Любой комментарий. Не обязательно хвалебный. Любой комментарий по теме рассылок в Скайпе. Может у вас какие-то вопросы возникли, я на них отвечу. Если вы все это сделали, вам необходимо связаться с Игорем. Скайп я его давал. Еще раз вот его покажу. Он будет в описании видео. Там будет и команда для добавления скайпа в ваш список контактов. Можете ее использовать, если знаете как. Но опять же я там напишу небольшую инструкцию. Все, пишите Игорю и говорите, что вы поделились роликом. Покажите ссылки, где вы им поделились. Игорь вам выдаст он называет это демо-версия программы Skype Monster. Но она ничем по функционалу практически не отличается от полной легальной версии. Единственное, что она делает, она к рассылаемым вами сообщениям добавляет небольшую рекламу. Ну, например, если вы слали каким-нибудь сервисом, э, скайпом, то знаете, что... Например, отсылается коммерческое сообщение, а затем внизу там приписочка, там рассылка сделана там тем-то-тем-то. Вот что-то подобное будет добавляться к вашему коммерческому предложению, но рассылать вы можете. По Skype монстру я в ближайшее время запишу отдельный ролик, но, как я уже говорил в начале, я им сам, ну, не пользуюсь, потому что у меня нет физически времени просто отвечать на те сообщения которые мне пишут в скайпе. Но сейчас ситуация изменилась, я посажу специально обученную девушку, и она будет общаться во время рассылки со всеми, кто пишет. Итак, друзья, на этом у меня все по программе Skype. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях к этому видео. Если вам нужна работающая версия Skype Monster, пишите, пожалуйста, Игорю. Все ссылки в описании видео. Всем спасибо. До свидания.